I don't know. Второй полуфинал, дорогие друзья, с вами по-прежнему Александр Найсмирнов, незнакомки и Васькины ведьмы на карте The Dust 2. И напоминаю вам, что победитель этой пары сыграет с командой Girls Power в финале формата Best of 3, ну а проигравшие сыграют с тигрицами Best of 1 матч, как раз который будет следующим. В общем, в общем, у нас по ножовщина, Васькины ведьмы пока что атакуют, и да, девушка-мент действительно за Васькины ведьмы играет, а-да-да, вот это прикольчики. Ножи выигрывают незнакомки, право выбор за ними. Здесь составы, кстати, тоже достаточно интересные, и хотелось бы... Прям наслаждаться этим контр-страйком безостановочно. Это своп, дамы и господа. Незнакомки начинают в атаке. Васькины ведьмы в обороне. Составы аристократка, Есения, девушка-мент, Алиса, Орденская. Это Васькины ведьмы у нас были. Незнакомки, Белка, Алекса. Сассоне, Марина23 и Деддаун. Ну, собственно, как вы помните, да, Регина, спасибо вам большое. Был сегодня донат в размере 500 рублей, поэтому, Регина, тащите. <смех> ну, конечно, ладно, это все шуточки. Я ни в коем случае вообще ни за кого не болею. За красивые КС и только, дамы и господа, первый и пока что единственный минус уже сделан Алексой. Незнакомки начинают постепенно вырубать своих соперниц. И Алекса отдается по девушку ментал. Орденская, как всегда, на страже точки Б Вспомните вчерашний матч Орденская там тоже пыталась точку Б постоянно защищать Но в этот раз точка все-таки потеряна Три в три ситуация Правда, конечно, еще можно что-то выбить Алиса, минус соны И слишком широкий стрейф Не очень удачно открывается сейчас Марина К сожалению Ну и как результат, пистолетка за Васькиными ведьмами Девчонки в обороне осилили. Ну что, Регина снова всех накажет? Блин, а вот у меня вопрос, конечно. Александра, вы здесь, в чате? Скажите, а ваш челлендж вкуснячий все еще действует? Или он действовал только вчера? Это такой интересный момент. Просто если кто не в курсе, вчера Александра обещала Регине... Пиццу, если она сделает эйс. Вот сегодня у нее опять появляется эта возможность, но непонятно, работает ли этот челлендж сегодня. Алекса открывается на мидл. Здесь ее, естественно, сбривает Орденская. Это неудивительно, потому что Алекса, во-первых, была одна. Никто ей не помогал, а во-вторых, без девайса, без армора, без всего. Голенькая, если можно так выразиться, вышла на мидл, и там, к сожалению, осталась. Есения минус Марин 23, и втроем незнакомки пытаются немножечко сместиться, мягко говоря, под точку Б. Ну, так, немножечко, что Алиса, естественно, все это передвижение прекрасно слышит. И первый хэдшот есть. Открывается шире. Забирает вторую, а там еще и третья ведь ей Нет. Нет, дамы и господа, третья. Она же, да, он находится в спине, своей... в спине своих соперниц. Но, блин, пять соперниц, да, как бы не очень верится в то, что такое выигрывается. И девушка-мент казнит свою соперницу. Счет становится 2-0. Ждем появления девайсов. Естественно, если когда-то и смогут незнакомки изменить э, ход событий, то уж точно это будут не пистолеты, это скорее всего, конечно, будут автоматы, хоть какие-то, хотя бы эмки, хотя бы мпшки, но уж точно не глоки и диглы в перемешку. Здесь, кстати, есть один галил сейчас, по-моему, я его видел. Кажется, у Марины 23, но могу ошибаться. Но галил один кто-то из игроков незнакомок точно покупал. The down аккуратно пытается сейчас прочекать миты и найти там каких-то соперников. И да, галил все-таки у Марины. Я не ошибся. Марина, кстати, помогала вчера тащить. Не кисло. Даже Клач выиграл один, который помог выиграть раунд. Правда, это, кстати, был единственный раунд, поэтому Мариша. Молочинка. Но сейчас аристократка и Алиса заканчивают раунд. Причем Алиса делает это максимально эффектно. Закидывает ХАЕшку и сразу двух оппоненток взрывает на ней. 3-0. И вот он тот самый девайсный раунд, который призван изменить сложившуюся ситуацию для незнакомок. А потому что сложилась она достаточно плохо. И как-то надо из этого пытаться выкручиваться. Я думаю, конечно, девчонки попытаются. Все-таки атакующая сторона и здесь грех не попытаться выкрутиться. Регина в первых рядах открывается на зигзаг. Сразу забирает Есению. И, естественно, это выход на точку А. Уж очевидно. Аристократка. Минус Регина. Следом минус Алекса. Вот это выход на точку А. Дэддаун. Ответный минус. Перестрелка с длиной. Девушка-мент выигрывает ее, Да, следом еще и белку сбривает. Марина 23. Ну, Марина. Пора тащить. Марина на вас смотрят все зрители. Вы должны сейчас выиграть эту перестрелку. Но, к сожалению, Марина пока нашла, где лежит бомба, не успела найти соперницу. Ни в коем случае, прошу обратить внимание, не пытаюсь сейчас троллить кого-то или шутить как-то там. Ну, просто действительно она искала бомбу. Это же очевидно, да? Она смотрела в пол и думала, где бомба. Увидела бомбу, подошла ее забрать и как бы не успела забрать. То есть это не троллинг, не что-то там. Марина, ни в коем случае не обижайтесь. Пока же на табло 4.3 весьма и весьма уверенно начали оборонительную сторону Васькины ведьмы Что, опять же, для карты Дедаст 2 Весьма парадоксально Но сегодня, видимо, будет Вечер парадоксов В котором команды будут Не перестанно меня Удивлять и шокировать Во всяком случае, предыдущим матчем Который, напомню, закончился 16-1 Я действительно был шокирован Алекса Вновь пытается открыться на мидл В предыдущий раз ее здесь убила, кстати, Орденская Теперь у них снова встреча Но на этот раз Алекса выживает И более того... КПшечки-то у нее очень много. Алиса и Орденская погибают. девушка Мент пытается принять своих соперниц. Есения врывается в спину. Есения в спине. Это очень опасно. Есения надо добавить, добивать. Надо добивать. В такой ситуации отпускать соперниц нельзя. Но! Вот это что вообще получилось. Я вообще ничего не понял сейчас. Я максимально, черт возьми, сильно запутался в том, кто из какой позиции выходит на мидл. Девчонки в этой темноте... В КТ-респауне казались просто все одинакового цвета, <laughs> к сожалению 4-1 В общем, незнакомки реализовали хоть какой-то девайс на раунд Пусть даже и не первый, но второй зашел, это уже хорошо Доброго времени суток, комментатор, добра и здоровья тебе Коба Кабулов, спасибо большое и тебе всего того же, чего ты, естественно, пожелал и мне Регина пока фору дает противницам? Ну, посмотрим. Я не удивлюсь, знаешь, как бы, зная Регину, видя, как она играет, это вполне себе возможно. Но снайперская винтовка у девушки-мента появляется, и как бы... Блин, ну вот опять, потом она придет, Лиза и скажет мне, вот, опять ты мне говоришь, девушка-мента. но, конечно, как бы родительный падеж, да, получается, девушки-мента. Ну, ладно, в общем, будем называть ее Лиза. Так будет проще. Мы же все знаем теперь, что это Лиза. Она представилась в чате для тех, кто не знал. Ну что, открывашка на мидл очередная. Аристократка с просвета не будет, кстати, контролировать этот выход на мидл. Да и его, по сути, и не будет. Оп, неудачные тайминги ловит Дэддаун. И Белка погибает от э, снайперской винтовки Елизаветы. 5-1. Васькины ведьмы дали слабину в предыдущем раунде. Но сейчас знаете ли... Забрали свое обратно. Полуфинал, кофе. Да, это полуфинал. Второй по счету. Только что мы закончили просмотр первого полуфинала. И вот уже второй. Он же, естественно, последний. Что за первое место? За первое место команды получат... Ну, девочки получат каждое. Привилегии спонсора на три месяца. Заказ роллов... На тысячу рублей на каждую. И по три стикер-пака каждый а, для общения ВКонтактики. <coughs> а потом финал. А потом а, игра за третье место. И только после нее финал. Орденская вновь на страже добра на точке Б. Но у нас снова проблемки. Вылетела только что... Аристократочка Аристократка нас покинула, к сожалению Но вы сами видите, опять же, Васькины ведьмы В меньшинстве достаточно неплохо В целом разбираются с отложившейся проблемой Алиса и Орденская Не оставляют шанса на победу И бот, кек, добавляется Но нет, все-таки Аристократка Успевает вернуться, тем не менее, пауза взята Поэтому мы будем вынуждены минуточку Подождать, ну а счет 6-1 <смех> так, пока же, дамы и господа, так, пользуясь случаем, пока у меня еще есть 27 секундочек, я, наверное, кое-что. Наверное. Так, ну что, у нас там пауза закончилась? Да, закончилась, елки-палки. Так, все, дамы и господа, я вернулся, вернулся и не переживаем, все, все бодренько продолжаем. <клёх> <клёх> Дальше. Есения пытается сейчас удержать своих соперниц на длине. Кстати, соперницы на длину не сунулись. В принципе, задача Есении, можно сказать. <клёх> <связывая> Не, ну вы видели, а, ну вы видели эту белочку Хитрая белочка, которая аккуратненько сейчас пыталась выползти на длину Но Лиза этого и ждала Алекса забирает Орденскую, а -э вернула должок за тот самый обидный раунд Пытается Алиса сейчас выжить, но Алекса забирает и, и ее в том числе Минус от Регины по Есении и ситуация 4 в 2 Судя по всему, это та самая пауза, которая Васькиным ведьмочкам немножко пошла не на пользу. Не надо было бы, наверное, этим заниматься, то есть брать паузу. Тем более, как оказалось, пауза-то, в общем-то, была и не нужна. «С наступающим вас, девчонки, от чистого сердца из Узбекистана! Желаю всего самого наилучшего в вашей жизни!» Пишет Шер... Шерзот Соломов. Присоединяюсь. Присоединяюсь. Вот, видите, достойный человек! Достойный. Иначе и не скажешь. Вчера на Тускане, если не ошибаюсь, команда Стрэнджерсы были более активными. На Дасте чуть слабину удают. Или ошибаюсь. Стрэнджерс а, вчера выиграли, но они же играли... Подожди, с командой... А, с какой командой они играли? С Турбо а, Girls, да, если я не ошибаюсь? И тогда это был не Тускан, а Мираж. Кажется. Могу, конечно, ошибиться. Геймеркрафт ТВ. Я, конечно, прекрасно понимаю, что вам, по всей видимости, нравится э, творчество и э, э, данная замечательная песня. Never gonna give you up. Замечательная, кстати говоря, песня. Очень в свое время заруси... завирусилась в качестве мемиса. Э, но, тем не менее, от этого хуже на самом деле-то она не стала. Достаточно веселая. Танцевальная песенка и Есения совершает суицид! Взрывает себя хаешкой, чтобы соперники испугались и попали в смятение. И в результате удается, кстати говоря, это сделать. А соперницы не понимают, почему Есения приняла такое решение. И какие-то даже размены еще умудряются дать за эту гибель. Но так или иначе, численный перевес пока что на стороне незнакомок. И, в общем-то, точку А они все-таки захватили. Ну, Алиса здесь просто 500 флешек поймала. Орденская далековато находится для того, чтобы задефать бомбу. Поэтому, ну, тут я, конечно... Не... Ох ты, серьезно? Синхронистки! В команде и ведьмы появились сихро... синхронистки. Во всяком случае, погибают они весьма-весьма и -весьма синхронно. Так, я запутался в кнопках. 6-3. Это отсылка. Первая строчка этой песни. «Мы не незнакомки». О, oh. понял. Буду знать. А, так, так, так, так, так. Света, да, моя горячо любимая супруга, приветствую тебя. Да-да, я ошибся на Мираже. Ну, конечно, они были чуть более активны, но там соперницы, конечно, бодались тоже весьма-весьма серьезно. Но Мираж это все-таки не совсем то же самое, что Даст-2. Даст-2 карта чуть более простая. Здесь... Не столь активность уже решает на мираже Как раз таки вовремя нужно контрить перетяжки И всякое вот это Вновь по всей видимости проблемы под точкой Б Складываются у Васькиных ведьм А незнакомки аккурат Вот прям любят Вот прям любят нападать Именно на эту позицию да, Вот заметьте Заметьте, в очередной раз выход именно на точку «Б». Ну что ж, Есении и Лизе предстоит выбивать. Девочки могут, могут это сделать, конечно же, но соперниц трое, и они в позициях. Это то, чего на данный момент ведьмочки лишены, поэтому, скорее всего, незнакомки, конечно, такое дело закроют. Есения перед смертью успевает забрать одну из оппоненток, ну а Елизавета, снайперская винтовка в руках, увидела каблук одной из соперниц... Да ты что, Фаззу, мне заходит, жаль, а было бы очень круто, последняя соперница это Регина, конечно, Регина на опыте, так сказать, такое попросту даже и не отдаст, она не будет открываться под оппонентку и попытается засейвить снайперскую винтовку, что, к сожалению, сделать ей не удастся, 6-4, ну вот вам, собственно, и такие штуки происходят, да? Топлю за незнакомок, так как никого не знаю, пишет. Юра, Юра, кстати, привет. Я что-то не помню, поздоровался я с тобой или не поздоровался. Если не поздоровался, прости, пожалуйста. <клёх> <клёх> Расслабились немножечко ведьмы, но не... Есения. Что за совсем не женский автомат? Хотя, какой здесь вообще может быть женский автомат, да, в Counter-Strike? Но дробовик... <клёх> дробовик это вдвойне интересно. <клёх> Смотри, выстрел. Грянул выстрел. Есения, блин, я буду смотреть. Простите, я весь этот раунд буду смотреть за Есения. Я хочу увидеть кучу фрагов с Троповика. Dead Down минус Орденскую, и вот она Есения, ее нова приносит ей минус по Dead и еще и автомат Калашникова в перспективе достается. Ууу, Жогова какое-то. Ну что ж, это седьмой. Седьмой во многом, кстати, благодаря этому самому дроб дробовику взятый раунд. Один минус, то все-таки в копилочку достался. Дробовик, отсылка к тайм таймфактору, когда они на расслабоне играют турики. А, ну, в таком случае вполне, вполне. И, кстати, ну, счет не совсем, конечно, предрасполагает к игре на расслабоне, да, так скажем, спустя рукава. Но в целом Васькины ведьмы пока в слабой стороне отыгрывают со счетом 7-4 в их пользу, поэтому... Может быть, и уместно применить здесь дробовичок. Однако Есения не реализует подобранный автомат Калашникова. А Алекса делает аж целых два минуса. Лиза, конечно, на каждый минус успевает ответить. Ну здесь попытка принять под флешку. Козырная флешка, но соперница-то какая живучая оказывается. А здесь их еще две. Одной Лизы будет недостаточно. Нужны Алиса и Арденская, но они только в процессе перетяжки. А Дэддаун уже расправляется со своей оппоненткой. И вот она Орденская. Спройдаун смоки, но без фатального урона. Два в два. Где же Алиса? О, Алиса. Алиса накидывает орденской флешку. Орденская не выходит, к сожалению, под нее. Нельзя так, нельзя. Нужно все-таки работать тимплейно. Алиса погибает, а вот орденская не идет помогать, но теперь идет умирать, по всей видимости, вместе со своей. Нет, пытается засейвить темку. Ай! Я же говорю, эти девчонки, они хитрые и непредсказуемые. Ну, как еще вот адекватно можно реагировать на их действия? Ну, в плане... Я не говорю, что они там фигню делают какую-то. Но условно... Они делают то, что нечитаемо. Вот поэтому парням лучше с девчонками не играть. Ну, против девчонок, точнее. да, Потому что девчонки очень обидно будут обыгрывать парней. Потому что вы совсем не будете ожидать того, что они сейчас будут делать. Вот это... Кто может ожидать, что Есения купит дробовик? Ну, ладно, те, кто знают Есению, может, этого и ожидали. Я-то вот нет. За два дня вижу два сейва. А, ну, это второй сейв. Ну, да, кстати, это очень большая редкость. Вот на первой карте... Нет, на первой карте на первом полуфинале сейвов не было. А, пассив на точке Б у нас, причем очень и очень пассивное удержание. В результате потеряна эта самая точка. И вот мне кажется, что опрометчиво сейчас действуют а, ведьмочки. Не самое адекватное решение, как мне кажется, играть в отдачу в точке Б. Это для сверхскилловых команд, которые умеют очень грамотно и, так скажем, тимплейно выбивать эту самую точку. Ну, это при всем уважении к девушкам, мне кажется, немножко все-таки не про них, да? То есть здесь прям нужно быть чуть ли не профессионалом, чтобы выбить точку Б. Даже, заметьте, даже профессионалы не всегда играют в отдачу каких-либо точек. Потому что данные раунды позволяют укрепить э, одну из позиций. Ну, например, точку А, как сейчас было. У Васькиных ведьм. Они закрепили точку А, но выход-то последовал на точку Б, а выбить ее уже не сумели. Вот вам, собственно, 2 плюс 2, как говорится, сложите сами. А, ну, однако же, мне нравится, что девчонки, они еще и какие-то штуки делают, да? Вы посмотрите. фейк атака... Вот, кстати, на Твиче, как раз, да, ля, какие разводы делают. Фейк-атака на А с выходом под Б. Я вам про что и говорю: вот они, вот они, эти девочки, да? Те самые, которые. Просто делают очень непредсказуемые вещи Но фейки осваивают, а это уже, знаете ли, о многом говорит Я всегда призываю не смеяться над женским Counter-Strike Он немножко не такой, как мужской, но все-таки он Counter-Strike Девчонки просто по-своему немножко видят мир И это неплохо Это не хорошо, это неплохо, это иначе, вот так скажем Лиза. Минус со снайперской винтовки по Белочке. Белочка пробегала в Тэшке, и там же в Тэшке, к сожалению, ей отстрелили ее пушистый хвостик. 4 в 2, двукратный перевес за обороной, и Регина вместе с Dead Down отправляются... Ну, куда-то отправляются. Вот лично Регина, по всей видимости, отправляется в следующий раунд. А Dead Down же в свое время занимает позицию в банке. Бомба, кстати, есть. То есть в перспективе мы можем с вами увидеть выход на точку А... Если, конечно же, ее Хоть кто-нибудь здесь вообще Никто не обороняет Ой, девчули Ой, девчули, просто отдали позиции На точке А полностью, с потрохами Никого вообще там не было Это странно, забавно, но что имеем The down Минус один Минус два Боже мой Ладно, ну все, теперь пошла информация По еще одной, как минимум да. А тут Лиза не залетает. Минус три от the Down. Один на один с Орденской. Ну и сто процентов я практически готов поставить, что Орденская, увы, такое не выиграет. В силу низкого лайфбара, к сожалению. Нет, это, елки палки минус четыре от the Down, дамы и господа. Вот это кровололище. Просто изи. Изи. Изи для Dead Down. 7-7, дамы и господа. Первая половина подходит к своему завершению. Таблица на ваших экранах. Кстати, деддаун Down 27 на 8. Белочка 0 на 13. Вот такая команда незнакомок. Вот такие контрасты играют в этой э, игре. Кто-то убивает за двоих, кто-то не убивает вообще. Ну, пацифистка Белка. У нас просто не любит она стрелять по людям. А вот люди по ней любят стрелять, черт возьми. Бедные белочки. Защитим белок всем чатом. Есения минус Регина. Лекса ответный минус по Есении. И тем самым точка Ата -то, опять же оказывается у нас внезапно э, без обороны. Некому защищать ее И сейчас можно спокойно проходить и ставить бомбу. Где у нас, кстати, дедаун уже здесь. Появилась новая львиная жопа. <звы> <звы> Алекса! Бесподобный даблкил. И победу в первой половине в итоге все-таки отняли у своих соперниц. Девчонки из команды незнакомки. Че угодно ожидал, честно сказать, но не вот этого. Команда, которая проигрывала с огромным-огромным отрывом. Находясь в сильной стороне, я еще подмечал это не единожды. Но собрались и в итоге половину выиграли 8-7, как по мне, для карты D-Dust 2 вполне себе адекватный и часто очень встречается но ну, сейчас, конечно, многое будет зависеть Пистолетки, в которой Strangers, они же незнакомки, начинают э, в слабой стороне Ну, вернее, продолжают этот матч уже теперь в слабой стороне Хотя это девушки, у них, блин Слабая сторона может быть какая угодно а, Потому что они, опять же, видят Counter-Strike по-своему Но Алекса пока что продолжает убивать своих оппонентов Почти убивает еще одну, но этот минус достается The Down. Аристократка хоть и с одним фрагом, но все-таки отправляется на лопатки, 4 в 2. Просто тука-тука на меду происходит. Алисо, double kill. Минуса The Down и Алисо, triple kill. Вот это нежданчик, дамы и господа. Ну что, Белочка, пора начинать убивать. Пора. Хотелось бы сказать, пора, брат, пора, но Белочка совсем не брат. И ежи! Белка делает первый минус в этом матче. И этот минус еще и насколько важен, дамы и господа. Вот вы только вдумайтесь. Этот минус позволяет сохранить экономику команде незнакомки. И Белка наконец-то теперь красуется с единичкой. 1-1-4. 114 киллов. Давайте так. Саня, ты сейчас голосование не запускаешь? Я сегодня не запускаю голосование, потому что матчи у девушек относительно быстро проходят. И голосование я решил оставить только на финал. Поэтому, да, сейчас голосования нет. Галил. Галил есть у Алисы. И пока что шечка у Аристократки. Реализация, по всей видимости, будет на точке Б, но тут Регина. Но тут Регина уже приветствует Орденскую... Ваншотиком сдигла. Алекса забирает Лизу и попытка пройти на точку Б незамеченными. Ну, мягко говоря, трещит по швам у Васькиных ведьм. Алекса на МПшке не, не прощает просто. Покарала всех. 10-7. 30 к 9. Все, что нужно знать вам, дамы и господа, о Тэддаун. 30 к 9. Ну и 21 к 8 у Елизаветы тоже, между прочим, знаете ли, не пальцем деланная статистика, что называется. Но, конечно, 30 к 9 жестче. Это все-таки на 9 килов больше. А это 3 раунда взятых только в соло. Ну, 2 взятых в соло и типа в догоночку еще. О, май, Регина брызг. Ладно, такое читать не буду. Вдруг, вдруг, это покажется слишком грубым. Деддаун! А на отходах, как, блин, это тоже грубо звучит Отходя, вот так, давайте, отходя с точки Делает один минус Следом, кстати, добивает еще одну оппонентку Ну тут что-то для Есении я не очень много перспектив-то на самом деле вижу Надо просто выходить и умирать Есения с этой задачей справляется без проблем И 11-7 Пауза от Васькиных ведьмочек. Не знаю зачем, но предыдущий раз, когда они брали паузу... Но это было связано с вылетом аристократки. Сейчас пауза прям однозначно не нужна. Потому что в предыдущий раз, когда они взяли паузу, они начали сливать раунд за раундом. Раунд за раундом. И по результату еще и первую половину проиграли. Вот сейчас эта пауза в теории может закопать команду еще глубже. То есть если сейчас у них могли появиться шансы на победу, то эта пауза скорее всего как мне кажется, будет скорее негативом для команды, чем чем-то позитивным. Но посмотрим. Давно брали паузу, чтобы сбить кураж. Не, Юр, это же девушки, но у них нет такого понятия сбить кураж. Это что, это уже какие-то наши э, пацанские темы, как говорится, какие-то стратегические. У девушек в этом плане, вот за что мне еще нравится их Counter-Strike, он прямолинейен. Вот если какая-нибудь девочка поставила себе задачу занять банку, она, как настоящий солдат, придет и либо займет ее, либо погибнет в ней. Но она не убежит оттуда. Вот не убежит. Вот эта прямолинейность и напористость блин, вот прям ух. Зрелище, в общем, зрелище, дамы и господа. Ну что, точка Б. Здесь если будет пассивное удержание Это прям Габелла на девайсах точно не получится Алекса спрейдаун даблкил Аристократко ответный минус Но по-моему Регина еще осталась у нас на дансполе Марина 23 Мариша Ну зачем флешку здесь кидать Соперницы уже зашли на точку 3 в 3, дорогие мои друзья, но потеряна точка, и теперь ее предстоит выбивать. Девчонки, может, и сильны, но выбивать всегда сложнее. Белочка отдается в руки аристократки. А вот Регина никому не отдается. Даблкил в ее исполнении, и деддаун добивает Есению. Вот это ретейк. Вот это ретейк. Же есть. 12-7, дамы и господа. Даже тут незнакомки показали, что они прям по жести. По жести прям готовы продолжить. Готовы жестить, точнее. Ну, посмотрим. Также напоминаю вам, дорогие мои друзья, что девушки, которые выиграют первые три места, ну, команды, которые выиграют три места первых, получат призы. И это вам вообще ни разу не шутки, потому что призы серьезные. А за призы отдельное спасибо хочу сказать Фросе, 47 Пеликанову, Найтмейру, Вендетте и Кату Пьянчуге. Благодаря им девочки за первые свои, за все свои максимальные старания получат много-много э, призов. А за первое место еще и даже много-много еды, потому что на тысячу заказать роллов, ну, можно... Ну, так нормально прям можно поесть. Если на одного. Ну, не знаю, мне бы на тысячу, наверное, не хватило бы, но это же девочки... Дэ, даун, минус Есения, опа, Елизавета включается. А я-то уж думал, что Елизавета поймала какой-нибудь тильт и не очень уже хочет продолжать играть. Батюшки мои, Марина! Зачем же так жестко? Не успевает забежать на точку Б, Елизавета все-таки ее не отпускает и 12-8. Жестить продолжают Стрэнджерс, однако Васькины ведьмы сдаваться без боя, видимо, не намерены. За это девчонкам тоже отдельный респект, потому что... Мне кажется, вообще девушки не подвержены тильту. Вот, знаете, вот у меня сложилось за годы моей работы, каждая вот игра, где играют девчонки, они не грустят из-за поражения как-то. Ну, то есть пацаны начинают сразу токсить, друг на друга агрить там в ТСе и так далее и и все и игра идет по бороде если даже был какой-то шанс что-то выиграть парни сами себя лишают этого самого шанса но девчонки так не умеют однозначно девчонки они просто вот собрались и выиграли ну либо собрались и проиграли ну и что и все все просто ну Регина слышит собственно говоря что готовится на точке б Откидывает флешку и ждет выхода от своих соперниц. Алекс, кстати, пытается занять смежную позицию для э, попытки оказания вовремя э, каких-либо саппортящих действий. Но хитрые ведьмочки а, меняют свою позицию на мидл. И если и будет захват точки Б, то уже не с Поэтому Регина свою позицию по-прежнему не обесценила. А вот Белка. А вот Белка и Регина, кстати, к слову, уничтожили трех оппонент. Девушка-мент. Она же Елизавета. Она же Лиза. Она же... Я захожу в спины к своим соперницам. Делает один минус пока что, забрав Белочку, и надо забирать еще Регину и Марину. Минус Марина. Один на один с Региной. Но, опять же, позиционно здесь, конечно, большое, очень большое превосходство у Регины, но единственным минусом этой позиции для Регины является как раз таки то... <связать> ну, ладно. В таком случае, если, опять-таки, прямолинейно все, вот настолько, тогда минусов в этой позиции нет. Просто соперница могла, например, залезть в окно, и из окна гостиничного номера своего... А, Цените отсылочку, те, кто шарит. Незнакомочка, держитесь. Незнакомочки, держитесь, пишет Юра. Держатся. Кстати, здесь, я вижу, уже начали образовываться лагеря. Кто-то болеет за веримочек, кто-то за незнакомочек. И это прекрасно. Дабл -кил от Регина. Один минус от The Down. И что это? Мадам. С вами, смотри, тверкает! Ай, она тверкала! Ну почему так быстро моделька пропала? Вылетает снова аристократка у команды Васькины ведьмочки, а теперь у них еще и пауз нету. Только надеяться придется на то, что незнакомки возьмут паузу, и мы продолжим смотреть за матчем. Елизавета! Почти затащила клатч, пока здесь был вылет. Ну, ладно, беда. Я скинул телевизор на авто. Да, ну практически так, но все правильно, да. В целом, да. Это Noise MC, если кто не в курсе. А, замечательный рэп исполнитель. Когда ты начал наблюдать за отверком, то она отключилась, так как знала, что за ней следят, и отключилась. Ну да, правильно, это типа, я танцую не для тебя, я танцую для своих девочек. Что ж, 29% здоровья уже отняли у Регины. Ни за что, ни про что она только на Б прибежала, а у уже как-то вот все печально. Но паузу брать, кстати, девочки из коллектива незнакомки для своих соперниц не стали. Неспортивные немножечко, конечно, у нас получается отношения между командами. Но, с другой стороны, на войне все средства хороши. Господи, как же неуместно сейчас, наверное, вот прям конкретно в это время говорить такие вещи. ай яй яй яй продавливается точка. Весь, весь Веськины, Васькины, конечно же, ведьмы. Занимают замечательную позицию. Дэддаун забирает батак Керриган. И остается один... Одна, простите, против двух соперниц. Ну, позиция, это, конечно, такая себе. С КТ респауна выбивать очень сложно, учитывая... Ну, да, учитывая то, что девушка-мент в данном моменте сидела в позиции. И 14-9. Вот и поворот. Я, Саша, вчера у них на паблике был. Короче, играть там нет точно, но послушать разговоры было весело. А почему играть нет? Потому что много людей слишком? Или как, Почему? Александр, будьте добры, тап подольше, пожалуйста, в начале раунда. А, всегда пожалуйста. Вот так. Вот так. Обычно, блин, я говорю, я пытаюсь привыкнуть к тому, что нужно показывать счет каждый раунд. Но все-таки 6 лет я этим не занимался. А тут на седьмой год на тебе вдруг надо. Поэтому очень тяжело к этому привыкнуть. Энтрифраг за Региной. Взамен на Регину команда незнакомок теряет Маришу, 23-23. Но, тем не менее, он хоть и без девайса, но пытается бороться. А кельвица. Но Елизавета, правда, таких э, возможностей не дает. Ну что такое, Регина? Даже мне стыдно было на это смотреть. Как можно было так долго бота убивать? Ну, в результате уж точно без ретейка. Я бы, наверное, надеялся на то, что это будет третий сейв, который мы увидим. Но, видимо, нет. Хотя Регина может засейвиться в теории. Строгая перестрелка была у Регины с ботом. Это точно. А, я привык к классике, а там плюшек километр. Это да. Различные привилегии имеются на паблик-сервере женского эпицентра. Поэтому да. Для любителей максимально такой вот прям грубой-грубой классики, конечно же, на этом сервере будет непривычно. В первую очередь тяжело. Тяжело к этому будет привыкнуть. 14.10. И пауза от незнакомок. Они все-таки решили взять паузу. Тем самым доказав, что все-таки здесь поведение больше спортивное. Их большинство пабликов ГГМ. Но я починю ноут свой откроюсь, открою типа, Классический. О, Андрюх, как-нибудь обязательно к тебе зайду, поиграем. Как-нибудь, когда-нибудь. ХЗ, конечно, когда, но обязательно когда-нибудь это сделаем. Две паузы, между прочим, есть у незнакомок. В теории они взяли только первую. Но максимум всех своих возможностей это взять две паузы. То есть если они сейчас возьмут вторую, надо понимать, что они в случае чего себя без пауз оставляют. Но, конечно, поступают максимально спортивно и красиво. Но эта пауза пока что толка не возымела. Как вы можете заметить... Не вернулась пятая ведьмочка, но она от справедливости ради и не сильно то нужна сейчас Васькиным ведьмом. С момента вылета аристократки пока что ни одного раунда проиграно не было, так что я, конечно, ни на что не намекаю. Регина принципиально не отдает раунды девушке Мент. <laughs> есть такое, есть так. Вот как вторая жизнь для девушки Мента это имбажа. Да, кстати. Именно эта хитрая стратегия, мне кажется, отчасти и помогает выигрывать сейчас Васькиным ведьму, потому что девушка-мент пошла, развалила пол команды вражеской, погибла, взяла бота и развалила оставшуюся половину. Ну, то есть она прям там, ну... Ну, 37 на 12 и 37, кстати, на 14 у Dead Down. Статистика у девчонок-то сравнялась. Есения минус Алекса и, опять же, не очень верю в какой-то ретейк. Нет девайсов, придется выбивать с пистолетами. Бот, бот, бот, это был бот именно, никто не зашел за бота, это сам бот, он просто повесил хэдшот кому-то, боже мой. Это уже, конечно, не совсем женский турнир, потому что здесь есть бот. Навряд ли это бот женского пола, <laughs> тем более это Керриган. 14-11, Васькин это ведьмочки-то, пытаются, елки палки выиграть. Тяжело. Тяжело, но в любом случае есть позитивный момент, и заключается он в том, что незнакомки еще не взяли 15-й раунд. При взятии 15-го вот тогда уже только допы помогут победить. Все, бот-мальчик, да, бот-мальчик дисквалифицирована команда. <д Kissing noise> Ладно, конечно, шутка. Все, думаю, прекрасно понимают, что это шутка. Алекса! Хотел я сказать... Вот, девушка-мент! Не получилось. Не получилось у Лизы сделать минус, так она сейчас бота возьмет и пойдет разваливать уже руками Керригана. Где, кстати? О, еще и на длине. Ну, тут просто финиталя комедия. Э -э, девушка мент забирает Марину, следом забирает Дедаун. Ну и как бы фрак-лидеры команд только что встретились. И типа фраг лидер одной команды оказался проворней. Фраг лидера другой. Алекса все-таки забирает э, э, Лизу. Горденская разменивается. 2 в 2 ситуация. Нет, 2 в 1. Есения это последняя. Но 1 на 1 с Региной. Ну что, Регина? Региночка. что это сейчас? Подожди, она свапнула, что на что? Хаешку туда полетела. На 9 хп. И все-таки попадает в голову. Я не был. подожди, она разве не Сэмка бежала? Что-то или, или я туплю? Мне почему-то показалось, что она бежала с эмкой и выкинула ее, и взяла МП-шку. Ну ладно. Наверное, я ошибаюсь. Наверное, мне показалось. 15 11 И вот теперь уже матч матчпоинт, дорогие друзья. У нас вернулась аристократка, вышла аристократка, и теперь бот уже не Керриган, а хуч. Но, тем не менее, это все равно. Мальчик, поэтому дисквалификация. Такая дисквалификация бы на про мясо прошла. Жестко. Ну что ж, чуть-чуть, чуть-чуть остается, и надо сейчас она... МЧ... А, она ее скинула и взяла МП. Ну, то есть, но ну, все-таки я был прав. Это была М-ка. Лол. Может, на М-ке не было патронов, она решила взять морковку. Не, ну я понимаю, ну просто вот, если так из контекста вырвать, девушка выбросила Мку и взяла МПшку. Почему? Наверное, потому что она красивее. <смех> Мне так думается, только из-за этого. Регина пыталась сделать красивый минус, останавливающий соперниц на точке Б. Красивого минуса сделать не удалось. Даже некрасивого минуса сделать не удалось. The down трипл Kill И Есения последняя. Начинает выходить на ведьмочки. Не поверив в Есению. К сожалению, они правы. И это 16-11. Второй! Второй, дорогие друзья, полуфинал подходит к своему логическому завершению, Strangers, они же незнакомки, становятся вторыми финалистками сегодняшнего турнира, и именно они сыграют э, с командой Girl Power в финале в формате Best of 3, который пройдет где-то через, ну, я так думаю, наверное, часика-полтора. Васькины ведьмы сыграют с тигрицами. Вот прям как раз следующий матч. Но следующий матч у нас, как обычно, будет через небольшой перерыв.